Биочар – такое неизвестное многим слово Его любят многие эксперты по садоводству. Он благоприятно влияет на окружающую среду и используется профессиональными садоводами, специалистами по уходу за деревьями и землеводельцами во всем мире для получения невероятных результатов. Однако многие из нас даже не слышали об этом. Простыми словами, биочар – органическое вещество, переработанное в бескислородных условиях при высокой температуре. Ученые Института экологии и природопользования КФУ разработали технологию получения биочар из куриного помета, а также, из подсолнечника, рапса и других растений. Стоит отметить, что итоговый продукт можно получать как в сыпучем, так и в гранулированном виде. В данном проекте предлагаем другое решение. Мы предлагаем производить пиролиз этих отходов с получением так называемого пирогля. Что такое пиролиз? Пиролиз – это термическая обработка отходов в безкислородных условиях. Мы все знаем термическую обработку, которую мы называем сжиганием. Да? То есть мы сжигаем в печке древесину, мы можем сжигать вот этот же самый помет. Это тогда, когда все органическое вещество сжигается и образуется просто золат, да? который мы из печки выгребаем. И золат является хорошим удобрением, мы вносим там под помидоры, огурцы и так далее. При пиролизе не происходит полного сжигания органического вещества. Да? То есть в этом пирогугле остаются, ну и понятно, что и калий, и фосфор которые необходимы растениям, но еще остается большое количество углерода и азота. Ученые реализуют проект в рамках федеральной целевой программы. Три года назад они провели соответствующие лабораторные испытания, затем создали установку, где получили большое количество биочара и затем использовали его на полях одной из самых мощных производственных площадок в России – «Заинский сахар». Эта установка собрана соответственно, сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета.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 и она является установкой роторного типа. За хранение и утилизацию таких отходов предприятия обязаны платить государству. Проект Казанского федерального университета позволяет создать новые технологии, обеспечивающие переход к высокопродуктивному, экологически чистому агрохозяйству, включающих систему рационального применения традиционных удобрений и удобрений нового поколения, а также применение средств биологической защиты для сельскохозяйственных растений. Во время самого процесса переработки куриного помета будет получено пиролизное топливо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 А в самой риторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Технология, разработанная Институтом экологии и природопользования КФУ, совместно с индустриальным партнером Азианский сахар» получила положительные результаты. Если мы выращиваем на почве без каких-либо удобрений, у нас получается у если я не ошибаюсь, 16 центнеров с гектара. Если мы выращиваем с минеральными удобрениями 21 центнер гектара, если мы выращиваем с первым углем, у нас получается 26 центнеров с гектара. Казанский федеральный университет одним из первых в России использует пиролиз для обработки куриного помета. В мире для такой обработки используют сушку помета. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении, ведь в отходах содержится множество вредных элементов для человека. Есть вредные микроорганизмы, которые либо являются болезнетворными для растений, либо выделяют токсичные вещества, замедляя рост микроорганизмов и так далее. Вот мы можем из почвы выделить полезные микроорганизмы, нанести их на поверхность пироугля и пироуголь с микроорганизмами внести в почву. Таким образом мы достигаем двойного эффекта. Первое, пироуголь у нас является источником питательных элементов, он является структурирующим агентом, плюс ко всему он является домиком, убежищем микроорганизмов, которыми мы хотим улучшить рост растений. Стоит отметить, что биочар является полезным удобрением и для почвы. Его преимущество в более длительном нахождении в почве. Оно менее доступно для микробов, в результате чего они поедают его медленнее, постепенно переводя в гомоспособные вещества, и углерод не улетучивается слишком быстро. Тем самым повышается плодородие и предотвращается повышение температуры в окружающей среде. И в то же время получающийся пироуголь не пахнет, да? пироуголь... А, а, и представляет из себя уже отход гораздо меньшего класса опасности, то есть он менее опасен, чем исходный куриный помет, вот этот вот пироуголь. И плюс ко всему, этот пироуголь является прекрасным также удобрением, потому что в нем, как в исходном помете, содержится углерод, азот, калий, фосфор. Но преимуществом перуга является то, что в отличие от куриного помета, он является так называемым долгоиграющим удобрением. Этот проект, связывающий в одно и то же время климат, плодородие, почвенную деградацию, очень важен для решения текущих сельскохозяйственных и экологических проблем.